Всем привет, дорогие друзья. Это наш первый ролик по про по выживание. Майнстальгия номер один. Мы уже с другом уже разви, развились чуть-чуть. И давайте мы будем сейчас начинать выживать. Всем привет. Я, я здороваюсь уже второй раз. Саша, кстати, это Поздоровайся. Всем привет. Угу, вот Саша но ну, мы сейчас будем начинать и, и играть нам сначала вот уже тут ночь наступила мы сейчас будем пос пос поспать поспим, да давай, Саш, поставь свою кровать я от своего далеко все, спим <связь> <связь> <связь> все, доброе утро теперь я э забираю это Посмотри, какая то ностальгия. Смотри, да, да, даже вот эти вот штуки добавили из дуба. Да, ну, ты понимаешь, они даже не меняли никогда. Угу. Ладно, мы уходим в путешествие. Да? Угу. По, по, это по прохождению искать шахты или какие-то заулочки, чтобы нарыть себе жили. Саш, помогай. О! Мне выпало две кости. А тут даже нету смысла паук, овечку паук. убивать. Саш, паук. Вижу, вижу. У них даже такая красная, более красная, красная такая не масса удара. Ну то еще ровно О, болото. Мы сейчас э, в болотах. Вот я что говорю, мы нашли шахту. О, такая Если вот я, если, если я так хочу... посмотреть под э, таким углом, то очень ностальгично, скажем Uh -huh. вот Такой вот скрафт. как раньше старый все было. Зачем ты второй скрафтил-то? У mm -hmm, меня он Сделай, Саша, э -э Саш, сделай эту печку. Якишку, а якишку сделай, А мне ты надо дерево. мне. А. А, да, я да. бы хотел сделать выживание с модами, но у меня всегда какие-то проблемы, потому что он у меня вылетает всегда, потому что сбои не Мне кажется, это эта версия не выдерживает моды. Нет, поддерживает. Я хотел 11, Ну, в это но... время, в те времена, наверное, поддерживал. Ну, с 1.12 он мне пишет, что типа несовместимость модов, если я думаю, тюн, ну может это Индастриал Крафт или там. Нет, я вроде industrial Крафт не качал. Там может с.. Там с Таункрафтом может какие-то быть проблемы. Кто его знает? я увидел. Там скелет! Ты где? Ты где? Я тебя не вижу. Надо тусклость. У меня тускло. Я поставлю чуть ярко. Грибы светятся, ты это знал? Грибы? Офигайся. Они нам раньше чуть-чуть издавали свет, а сейчас вы такое никогда не, не найдете и не сделаете. Они, они всегда статичны. Точнее. Они всегда обычно. обычно. Блин, меня что убьет. У меня еще скелет не стоит. Вс убил. Так. Ну, нам кто-нибудь ударил. Ставь печку. На. Сейчас я это железо скопаю. Ой, я голодный, мне нужно вот это, поесть. Попросту я такую версию, как 1, 5, 2 не знаю, в которой мы сейчас играем. Я знаю игру только по 1, 12 или 1 или 111 2. Только помню эту версию прекрасно. Алло, Саша. Алло, да. Я только так прекрасно эту версию знаю. Так, погоди, я хочу это пожарить... Эм... А. меня тут уголь есть, я а зачем я тогда палки истратил Все, пусть железо, да. У меня еще железо есть. Мы можем full сделать или пусть на железке хватит. Ладно, Саш, что мы хотели. Так. Ну, просто пропуск. Просто мы. Я. Вот Саша, да? Ты же. Ты же не знаешь, что. Ты не играл на такой супер старой версии 1.5.2, да? Да, да. Мы знаем только с 1.11 по 1.12. Ну и 1.89 тоже. Ну такое, да, более менее да. Мало. Сейчас погоди. Тут очень старая очень старое достижение здесь и собрать верстак из четырех досок зачем я? мне это не надо было сделать лучше да лучше да надо проходить по линиям типа по прохождению типа сделать верстак сделать броню сделать киркуз сделать что-то еще ты добыл железо да я добыл железо только шапочку себе сделал а у нас тут же дерево нет а как мы сделаем а ты на контроль не бегаешь а зачем мне контроль а здесь нельзя я знаю я почему ты мне как будто на контроль бегаешь мне просто новый ноутбук покупали, я не понимаю. Или я бегаю, или я просто хожу, потому что у меня экран так э, не очень привычный. Ты понимаешь, вот когда я бегаю, он мне типа. Я просто незаметно видел. Я, вот, я просто незаметно видел, как. Э, скорость, понимаешь? Ну, когда вот ты бегаешь, да, у тебя камера кажется, это, это прям к тебе летит. Ну, смотри, ну, когда ты бегаешь, да. Саш. да да да я тут. Вот когда ты бегаешь, и эта камера приближается к персу, и ты... ты я нашел, я нашел, Что чё ты чё нашел? Что ты нашел? Что ты нашел? Беги к печке, к печке. Не, я тут свиней добываю. Ладно. Теперь приходится кирку избивать. У меня и кирка сломалась, когда я свиней убил. Теперь осталось избивать рукой. Саш, давай, может дом сделаем. Давай, сейчас я склад чёрного крупник. Не давай попробуем про копаться просто. Ой, ой, я кажется вторую, я уже вторую шахту нашел. Я не хотела про это и сказать. Я нашел вторую шахту. Я уже третью, если ты здесь нет у тебя. Ну, садись. Ты где? А Иди мой, блин, к печке. Ну, я не знаю. Мне тут а, вот могу выбраться. Иди где? к печке. Пожалуйста. Забирай все с железа Печка. или переплавливай. Мне нужна кирка. А, у меня кирка есть, есть? У меня уже есть, у меня уже уже есть железная кирка. Mm, сделай мне тоже, пожалуйста. Мы что-то тростник не забыли сделать. А ты знал, тут есть бак на тростник, тоже тут где-то над водой, что а мне... Или на воде тоже бывает. Или просто в воздухе зависает. Иди к распят. печке, пожалуйста. Что? Да. Иди к печке, пожалуйста. Вот я. Ты тут? Угу. Угу. Ой. Смотри, Нитрай, вот держите кирку. И вот два железа оставшихся. И все ну да. А куда Давайте ты? Куда? А, на, бро... на броньку делал. Ну, Короче, забираем все. Давай забирай. Я. Ну забери, пожалуйста. Я печку забрал. Так, давай верстак забери, пожалуйста. Все, <coughs> да, да-да-да. да. Так, я сейчас заберу верстак, который. Пошли. Все погнали. Все. Вот вторую шахту нашел я. Да куда ты? Назад. Да. Во. О, хорош, тут тоже еще одна шахта. Но она, вру, она пустая. Да, она пустая. Ну вот, <смех> нормально. А как теперь? Я слышу зомби. Давай пока О, железо! Иди сюда. Ща. Я где-то зомби слышу. Не понял. Вот здесь? Мы, кажется, генератор нашли, знаешь, типа, зомби. Нет. Ты пауков. Ч меня напугал? Я слышу, как Нет, звуки напугал. отдаляются. Значит мы где-то вон тут допустим. А что ты? Ч? По мне. Где ты? А, а это не то. Он. Вон там зомби! У тебя каменный кек поезд. А, точно, генератор! Вот это мы, вот это мы. Саша, Саша, давай я ломаю, ломаю. Стой, не ломаем. У тебя дай. Ай, дай мне палки. У тебя есть палки? А, да. Э, что-то там палка. забрал, да, мне тоже. У меня одна палка только. О, а как, тебе раз, надо? как раз. Как раз короче саш давай здесь будем устраиваться типа мы... а, что там забрал дай мне что там ты собрался свой... а ту ты -э, давай пока что их ну-ка да куда ты сюда их закроем, пока что ну сделай так чтобы они не, не залезли Всё, давай Сдаётся, а, книга на не знаю что это я на английском тут дай это защита от снарядов, самая фиговая. Да, ну, ладно, так, пшеница, нитки, это, это. Нам, кстати, это, нитки это очень это нужны. И это. Верни нитки. <свист> у зуби -жит, жителей, зуби жителей нашел. сейчас, ум... мы еще в нем, нет. Ой, блин. Да, если вы тут не знали, тут очень быстро вещи ломаются. Так, получается, дай, дай, дай получину, хлеб, пожалуйста. семена, вот, очень все вот это вот. Ну, ну, кстати, какао-бобы нам надо в тропики идти, чтобы там это... У тебя есть каменная кирка? Да, господи, где вы такие? План... Каменная? Чё? Ты чё, сломал железную кирку? Нет, я не сломал железную кирку. У меня каменная есть. Подожди, вот э -э сюда сейчас положим, потому что ей жрать хочется сильно. А во... Ну, блин, так. у меня железо вон еще есть. А, Сколько? Ну крыса. Застраивай пока все. Ну, Саша, сделай нет, так. Чем... Э, смотри, давай как-нибудь без этого, без динамички. Вот так. Да, мы вчера мы, мы это всегда мы я я сруй, строить, так делаем. Саша сзади. Спавнятся. Они как спавнятся, если мы здесь все именно вот зеленая Ой-ой-ой. Да <плодисмент> меня не бей. Не бью, я, зом... я зомбака бью а он на меня идет, смотри, он на меня идет, что, офигел, что ли? Они, они вот тут появляться надо вот эту штуку застроить. Не-не-не, не застроить, а надо факелами осветить. -да. Саша, у тебя есть эта каменная кирка или железная будем использовать? У меня железная и каменная. Да, они реально спаунят. <звы> Тогда <звы> факел надо переставить, чтобы не спаунут. Вот еще один мы же это сделали так чтобы они не спавнились а почему тогда спавнился да. значит так будем. Саша иди сюда Ой железо верно еще да, да дальше проход есть ты там пока и копая я пока буду О, Будем там дом строить и... Что было? Теперь взорвался. А что ты ему сделал? Да он вообще быстро взрывается. Если даже отхожу, он все равно взрывается. У -у -у. И что а шап, Может, где что-то земля. Может мы так глубоко зал залезли, что ли? О, скелет нашел. Так. О, у нас купил. дерево. дерево на еще железо, где? железо нашел, я железо нашел еще иди к э, спавнеру чайка железо если когда буду Хорошо. о, я, кажется, мы кажется уже все на поверхности. монет почти <связь> Да. блин, скелет обманый <связь> так, ого, что у меня по засып... железо о, кремень А здесь в, в, в этой версии вроде ничего нету. Ладно, короче, я бегу к нашему генератору. Найди ну, к этому, нашему О, спавнеру. А нет, в тут ещё железо, тут не, железо ну, только есть. спавнер не ломай, он нам будет нужен. Мы же будем опыт, опа, опыт оформилка будет. Mm -hmm. О, да тут столько железа, Дэвид. В них срыв был на секунду. Да неужели тут снова бы железо? Опять железо! Я ловую воду нашел одновременно. Да, просто маян стальгию смотрел и там типа чел говорил, что за одну улыбку, это, за.. Одну пещеру э, за одну вылочку пещеры. <связывающие> Че там? и сейчас ум... Мне главное, что не уметь. Самое О. главное, что не уметь. замки пошли вы нафиг. Вы мне не нужны. Ага. Давайте, пожалуйста, щас сейчас это Сейчас на высыпаю. дворе ночь. Надо спать. Ничего. <связывающие> <чё? Погоди>, Где я? <кх> Нет, так, нет, нет, подождите. Идите нафиг, зомбики. мы Продолжаем. Блин, этот ролик пью. будет идти где-то 20 минут. Минимум. Ну или максимум. Потому что кому-то может быть интересно. Почему у столько туда А какая тут сложность? Мирно, а вы что, серьезно? Сейчас я. Очень sjung, смешно, конечно, тут атернас мне сказал. <Conditioning> <И> внимание, <с brainçap> Дэвид, я нашел алмазы. Кого нашел? Алмазы. М -м, молодец. О, один, два, три. 4 а 4 сюжетная линия, кстати, не работает? Вот это интересно. Подождите, чуть-чуть не -чуть, сейчас... домой вернуться безопасно. <звук> а -м так. Есть, Вроде еще запись идет. Сейчас я звук убавлю. Музыка на 50... Вообще я иду домой. Какой домой? Иди к генератору. Ну я иду, это же наш дом теперь. Нет, это формилка. Дом наш, офигел. Формилка. Я, пок... я тебе потом покажу это место, где я был. А я тут уже прокопал вверх, и мы, мы там будем жить, дом построим. Блин. Так, осторожненько. Главное, чтобы я не потерялся. У меня очень много О, булыжника, я могу сделать забор. Я двойник вижу. Кого? Двойник. Я, тв я твой ник вижу. М я тоже твой вижу. Значит, как мы будем строить? Э -э вот это мы сейчас застроим. Держи. Ого. Да иди, пожалуйста, я еще не штуки. На-на-на-на. Сколько? На 4. <турас> <турас> <турас> Смотри. Э -э -э сейчас мы будем застраивать, чтобы зомби вот сюда тоже скапливались. <турас> <турас> О, <турас> <турас> <турас> <турас> О, а кстати, вот тебе же под еще ну, Новый год тебе подарки от mm -hmm. Эльдорада. А, еще помнишь, что ты мемочек? Открывай. Открывай дверь. Новый год, понял? Подарки от Эльдорада. Да. Подарки от Эльдорада. Ну да. то я не знаю, как ты будешь короче. проходить в эти шахты, я не знаю, короче. Нефтевышка. А вот тут -вот, вот как ты что не заделал? В смысле? Ну, кстати, да. А вот тут вот, -вот дырочка. Они не мог пробрать через дырочку, это Да как они пройдут? Они же не эластичные. Эластичный чов. Э -э, э, э, э, э, э. Да стой, успокойся, вот. Могите, я ребенок сказал. Ну вроде все мы закрыли, нам надо только факела убрать. Ты что не закрыл? А, ну да. Они, они проберутся, ты что офигел? Не, они все равно тупые. Не, уже один блок поставлю. Так, 15 Сейчас вот здесь, здесь еще застроим. Да, мы очень хорошо. Да, страдаем. <связываем> ну, мы сейчас ушли. а а -ха, ха ну давай, иди копай Хе-хе-хе. <связываем> Кролик подопытный. <связываем> да, да ладно, ломай. Э, забор верни. У тебя ещё... О, спасибо. Ну все, мы вроде застроили, никто тут сюда не пройдет. Так что давай. Давай, Можете ломай, давать? ломай. Ой, сейчас... О, уже полезли. <связывая> все, побежали отсюда, побежали. Сейчас. Зачем ты застраиваешь? Зачем? Ой, прости, прости. Прости, прости, смартфон. Он с мегафон. Все, пошли. Отсюда, пошли так <свист2> <свист2> все пошли быстрее уходи <свист2> они <свист2> уже бегут <свист2> <свист2> так вот я <свист2> Они за мной бегут а ничего бывает Было, так, вот, в шахте было, они такие за тобой. <свят> они умные, однако. Ну вот, дорогие э, друзья, мы выбрались. Сейчас мы будем строить. Дождь. Я их застраиваю, я их там застраиваю. Зачем? <свят> <свят> Зачем? <свят> они дети, с... они дети из подвала. <свят> ну, Но, кстати, нормально. Так. Лучше э, ну, я у поставлю стулья, чтобы мы не потеряли эту штуку. Не надо, верстак есть. Нету, ты же утрал от меня. Ну, у меня дерево есть. Ну, тут еще написано больше, чем 20 минут. Иди сюда. Что? Ну, тут еще больше записано, чем 20 минут. А вот. Нормально, а что? Тебе что-то не нравится? Нет. А что? Ох, сы, бак. А может, ты можешь дюпнуть только? А, нет, нельзя. Какой бак? Нет, нельзя дюпнуть. Mm -mm. Так, сюда. Сейчас будем <звуки> <люки> делать. <звуки> так, что ты делаешь? Зачем ты их застроил вообще? Они дети из-подвала. Вот, все застроил, стри. Всплывал, и... О, они ж горят! Что? Ну-ка, это щоль. Бей его. Да, отойди! Фармюка. какие-то... <laughs> Все, что делать? Мы сейчас должны дом построить. И какой будешь будем дом строить? Стой. Какой? Той. Какой? Тупой. Простой. Да. Хватит драться. Давай вот И лучше нет. дерево. На. Ой. Дерево делай. Да, именно делай, не копай. Mm. Да, именно копай, не вруби. Uh -huh. Получай. Фашист. Фашист. Те двадцать дерево дерева хватит. М -м, мало. Мы должны трехэтажный отель сделать. Офигел. Ага. Ой. Да хватит, блин. Мы я сейчас изучаю. фундамент вообще строить должны. Фашист. Не попадешь, не попадешь. Фашист, фашист, фашист. Ладно, все хватит. О, я знаю, что я сделаю. Что? У тебя тыква есть? Нету. я скину. скину? деньги дай помогай копать у меня да скинул вот эти, скину, войдь, дерево Те скину. дай помогай копать дай лопату я а ты будешь строить дай мне лопату а зачем мне земля <с Frame> это не земля ты да, доски ой зачем я камень выбросил мне мне нужен земля земля если сломаются, копай пальцами. <свист> Сейчас конец сломаешь. <свист> Я же говорю под конец сама. Просто логика Майнкрафта просто. Дэвид, логика Майнкрафта. Ч? Ну да, она всегда смотри. такая. У тебя есть булыжник? А щист! А Есть булыжник? о, держи один булыжник, опа. С булыжниками строй. У меня нет булыжника. Тогда пошли копать. Не хочу, Я не хочу к ним соскаться, к этим зомбакам. Пошли, я сказал. Мне к из подвала. А где все? Собственно. А не знаю, это язычанков. Мы же там не были. Все пробиваемся а я знаю, вот сюда о зомби ой, я придумал как это, спавн, знаешь как, как? он вот, ставишь на их эту штуку факел и убираешь его и не бы спавнится ну, да такой фармилку можно сделать <звук> ой а. блин меня убили Забери мои вещи или что там. Где О, ты? О. Меня еще убьют самого. Так. Да блин, почему они все сжирают? Они все жрают. что хочу поставить я тоже не знаю, что. жрают. Они сейчас надо... На Терна сойти, чтобы себе окку выдать. Ой, просто... Ребенок Я умер. Я не буду добавлять там типа кеп инвентарь. Так скучно. Ладно, ребят, всем удачи и всем пока. Нет, мы еще и даже видео не закончили. Так что молчи. Так. На мобов это снежки действуют. Ты что ты, сди? Там мои вещи. Где? Откопай. Откопай, а, сейчас, пожалуйста сейчас, Я там крипер убил, взорвал Вот тут уже Тусят Ты понимаешь, нам бы крипер сломал сейчас бы фармилку. Это нет. очень больно, смотрю. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет. Она там, там недалеко, она ждет рядом с фрамилкой. Как речной. тебя ТП -хнуть к себе? Не знаю. ТП 0, с <плес> мемчу. А я не понял, ч у меня так мало вещей. Не знаю. Быстро. Что сказал? Быстро. Быстро домой. Да отстань от меня. Домой. Быстро. Встань. Мы же играем. Домой. Домой, давай. Смотри, быстро! смотри, смотри. Кровь. Сы ты хочешь лайха? Лайха. Не надо. Вс ⁇ А он подбирать умеет. Че, сам в шоке? чем Что-нибудь ставим сюда, чтобы... О, тело маем. И сейчас... Что же за этим? Да не надо углем. Ой, это факел мы за это за Пум. ведь за булыжником пришли <с ого <с тут еще одна из шахта а это же то соединенное отстань от меня. мы тут копаем во-первых и видео снимаем а ты мне такое говоришь а тут, кстати, ви видите, и задержка есть. Звука, задержка. Очень пошел в самый дальний лес камень этого камня. Да, тут реально задержка есть. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, я тут, тут, тут, у меня у левел 6, у тебя какой? Первый. Угу, ботик. Ладно, пошли выйдем. Сюда. Да ты, ты фигню меня за за за закрывать. <гас> Все, пошли отсюда, быстрее. Что ты делаешь? Я бужник, попа. Да, булыжник копаю. Так, копай и выходи. В этой версии можно булыжник копать. Mm. Ты ко мне. <связь> <Тут> весело. <связь> да не. <связь> да, будешь выходить. Так, Ой. у меня сколько-то... Мне мало бульжников опять, как всегда. Что ты делаешь? Ой, случайно. Все, я уже... Фун... Это уже полдостроил, ты там еще ковыряешься до сих пор. Да, ты не пытаешься спать. Смотри, когда я еще выберусь на волю отсюда угу. я тебе покажу один лайфхак не не надо больше ты пахни мне к себе ты пахни пожалуйста. смотри короче я оставлю вот тут кровать смотри куда ну? все сидит Теперь я строю вот такой столб. Я тебя вообще не вижу. А теперь я строю вот такой столб. И... Смотри, я сейчас... Ты С этого я смогу мне, когда думаешь? Нет, не смогу. Так это что еще... Так, да, это кровать спасает от смерти. И ну, можешь... в этой версии. Здесь раз, два, три. Я, а что я что говорил? Она, она спасает. Да она спасает. Нет. Это в более других версиях. А здесь, это, тут кровать просто каменная.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 Устал там. Ты что делаешь? сейчас вы встали. Ты что делаешь? Снеси ее. Убирай это сломал-то снимай убирай это да зачем это искусство От... это не искусство на ютубе за такое надают сейчас снимай. Ну всё, это, это, это просто палка. Это просто... Убирай, круче. я сказал. Берёж. Ну как раз 4 на 4. Раунд. Я случайно, что ты так различная? Да это лучше дом помогать строить. У меня нету дерева, всего его отдал. На. На. Чё на? На. Так, вот сюда железо сейчас поставлю. Так вот, Даже больше 20 минут что-то вышло. Ну, все, ребята. Продолжаем... Нет, я не могу, панель. Нет, нет, нет. Не мы выживание... будем продолжать снимать нет. видео. Мы будем продолжать снимать видео. Я и так практически ничего не делаю. Ты еще... давай строй устал я уже строй, строй я сказал или плет или, или плеткой кстати кто не знает при... ели придумал придумали не не сами моддинг, а Алекс Криш, да, если вы вряд ли знаете такого ютубера и аниматора. Что что он как бы сам, нам изобрел, правильно? Э, сами ели, э, книга и пером и вроде что-то э, типа чтобы свинья не, э, убегала, когда ее бьют, ну как бы логически. Ну, я не знаю, может, это правда, может, и нет, а может, это нет, а может, пошел <связь> Что такое? <связь> плетка бью плетка. Не надо, нет, не надо, нет. Потому что ну ты, ты мне моё железо украл. Я не крал ничего. Крал, крал, я видел все Тут видео камера наблюдения есть. Не меня, пожалуйста. Тут камера видео есть. Ты мою розу украл? Какая красивая роза розовая роза. А лучше иди пауков убивай. Реально, ну хватит фигнй страдать. Мы же должны дом построить. Ну, это и да. семью построить. Мы должны капитал свой это открыть. А ты че занимаешься? Чем занимаешься? Даша, вот Давай. Ч ⁇ -че ⁇ -че ⁇ -че ⁇ Так. Ч ⁇ -че ⁇ -че ⁇ -че ⁇ Ч ⁇ -че ⁇ -че ⁇ Ч ⁇ -че ⁇ -че ⁇ Так, как эту штуку сделать? О, вот так вот. Ну, что так будет? Быть? О. Близненько. О, чувак. делаешь я не знаю ты сам подошел ничего не написал о дай мне две таблички одна вот тут да, дай да, нет вот. две таблички они а три Од... а все она у меня одна у меня так смотри <связь> вот так Диван. А теперь Это у тебя 30. есть шерсть? У тебя сколько шерсти? Нет мне вообще. Да, вот сюда. Вот сюда ставь свою кровать. Вот сюда свою ставь кровать. Вот сюда. Вот сюда. У тебя тут, кстати, теплее. Я сказал... Поставь я знаю, сюда. я знаю, я знаю, как сделать, я знаю, как сделать. Богоди, погоди, не ломай, не ломай, не ломай. Да не ломай. Не так! Ты не так сделаешь. Дай мне полублоки, полублоки мне нужны. Сейчас. Я знаю, как сделать. Я знаю, где я знаю, куда их э, поставить, я знаю, куда. Верни! Верни! Я хочу рассказать. Да вас. стой, стой, не надо! Да не надо, пожалуйста. Их можно вот так вот поставить, ну ладно. Дай мне полублоки. И. Край ставь. О! Попробуй. Теперь это нам что нужно? Мне нужно теперь вот так. Смотри, иди сюда. Нет. Э -э -э вот, смотри, иди сюда. Отойди, отойди, пожалуйста. О, теперь э -э -э надо досками все. Иди овец, наруби, пожалуйста, овец. что? Это, там, скрафьте ножницы, там у нас же есть ножницы. Это, железо есть. Два железа возьми. Ты где? Еще раз. Два железа. Ножницы. Ты где? Алло. Держи два железа. Скрафт ножницы иди руби этих. А я не знаю, как крафтить. Ты чё? А дай все будет. железо, ты чё? Взял, все забрал. А дай все. Я вижу еще в руках. Еще. Нет, не надо. Я его забил. Спасибо. так пошли по... оставься, останься дома, чтобы я тебя нашел я не знаю, конечно, где ты, ну ладно нам теперь нужно, о, нам нужны опции би би Я же слышал, Бе, где они? <связывая> Ого, а что они тут делают на этих на деревьях? Какая самая редкая овца, правильно, розовая? Чики бамбони, чики чертила, бомбом. Зачем ты это сделал? Я чё забуду? Зачем тут эту палку делал? Не бей. Нет, не надо. Не Хватит. Бей. Так, иди сюда. Сейчас будем телек ставить и смотреть Ох. и будем смотреть Дом два. Дом два. Стоп. А картина же очень легко делается. А ну, а, а так картина ди. иди сюда. А, вот иди сюда. Сейчас, вот сюда поставлю. Будем сейчас с телек смотреть. Ой, не то. Саша, Ой, отойди, отойди. так красиво, когда тускло. Отойди, пожалуйста. Отдай! О, прости, прости. Надо вот так вот, а, ну отойди, пожалуйста. О! Нет, нам надо самый большой телевизор. А я не знаю, как поставить его. Соответственно, т надо. Я тебе дай. хочу показать. Либо вот уставить, либо вот. О. О, надо еще одну. Хотя, надо, надо настроить большую. А дай, да хватит забирать у Во. меня. Вот. Фигня полная переделывай. Да куда, о смотри сейчас будем о, это мы, смотри. и сейчас еще эм... смотри там давай смотри там пока Барбоскин. А. О. Зачем два Петровича? О. Чё за овощи? О. О. А дай, дай ещё одну. Мне нету её. Надо последнюю сделать. Да, как этим зрителям, ну, дятина нравится. Что ты там забрал? Тот, дай! дай! Отдай! Надо... На другой пейзаж. О! Все, смотрим какой-то там фильм. Смотрим мультик. А, как красиво. Как-то красиво. Ой, и же попухорно. Фу. что за дрессня бомжа. У меня еще 28 ее. Ой, сейчас пора, все. Давай. Э, не надо, не трогай. У меня такое лицо. Да все, садись, уложись сюда. я тебе Так это мы ломаем. Ой. Ну вс, да. Хватит факела убирать. <связывая> <связывая> а ты что делал? Отдай кровать. Отдай а кровать и дай факела. Вот, все. Что ты сделал? И как нам тебе спать? Сфигил. Это моя вообще-то была. Это, во-первых, моя. жизнь на то это что я была высокая ложись я лег ты не лег шапка идеяла на крыше как-то оказалась. куб ч ты что сделал? Я не понял. Чё ты сделал? Ты опять меня... Ой. Да я не знаю, зачем ты фигню страдаешь. Да ты меня выкинул. Ты что делаешь? Понятно. Застра... Поставь нормально теперь. Поставь вот сюда. Подставь вот сюда. Кровать. И теперь... Красиво. А дай одну эту, табличку, дай одну табличку. Молодец, какой бубик умненький. Ой. Не так. Вот так красиво. Вс, спи. Спи, я сказал. Я Все, мы проснулись. Давайте в и посмотрим кино. Стань Встань сюда. О, мультики. Смотрим мультик. Это была очень длинная серия и, наверное, кому-то даже интересная, дорогие друзья. Мы с вами прощаемся, но не в последний раз, наверное. Ой. Картину, Конечно. картину поломал, надо поставить нормально. Я не, я не люблю салаты. Дайте вот так. Мне нужна двойная. О! Вообще прекрасно. Это это это угадай, это фильм форсаж. Да, вот это Демикторетто, это, это Майнкрафт, Нет, это, это скала, ухо совместного. Это, это, это новости, это Скала Джонсон, это, это, короче, дома затопляют, а вот это взрывы в Индии, короче, понял. Ладно, все, давайте, дорогие друзья, Немножко мы чуть -чуть. это ролик был очень коротким. Для кого-то до да, коротких, для кого-то длинным. Ну, Но... мы с вами прощаемся. Не скучайте. Всем пока, Саша. Да. Пока. Всем пока.